приветствую вас девы сегодня мы посмотрим что будет ожидать вас в ваших основных сферах жизни в феврале февраль на в отличие от января обещает быть более продуктивным более активным поскольку венера уже прямая и меркурий становится прямым с 4 февраля поэтому у вас будет больше шансов воплощать задуманное в жизни ну, давайте посмотрим, чем вы будете входить в этот месяц. Во-первых, обратите внимание, 1 февраля произойдет новолуние. Новолуние в Водолее. В Атале для вас это достаточно важный дом. Это вас, ваш шестой дом, который... Я сейчас проверю. Раз, два, три, четыре, пять, да, все правильно, шесть. Он отвечает за здоровье а также за работу. Ну, во-первых, хорошо в эти даты начинать какую-то работу. Ну, правда, еще ретроградный Меркурий, поэтому хотелось бы сделать такую поправочку, что для тех, кто трудоустроится на ретро-Меркурии, то есть вероятность, что эта работа может быть ненадолго, она может быть там на 2-3 на месяца до следующего ретро-Меркурия. Но тем не менее, если у вас сейчас вообще нет никакого другого выхода и нет никакой другой работы, то и в этом есть жизненная необходимость, то, конечно же, устраивайтесь. Ну, просто знаете, вот о такой особенности, что могут как-то... Не так пойти, рабочие процессы, договоренности могут меняться. Ну, вот некоторые нюансы в плане вот, устройства на рабочем месте, они могут меняться и причем в не лучшую сторону. Ну и плюс здесь еще идет указание на какое-то, знаете, слишком такое серьезное отношение к своему здоровью. Как-то много внимания ему будете уделять, захотите, ну, может быть, кто-то захочет э, исли, обследоваться или больше будет уделять внимание каким-то там своим, ну, наконец-то, скажем, так дойдут руки до того, чтобы там что-то долечить, например. Ну, по Сатурну это часто могут быть либо суставы, может быть вены, может быть зубы, ну вот такие сферы. Так, ну, сердечно-сосудистая, в принципе, тоже может быть деятельность. Вены, вот вены здесь имеются в виду. Далее, с 4 февраля, когда у нас Меркурий становится ретроградный, он до 14 будет двигаться по вашему пятому дому Пятый дом – это дети, это развлечения, это хобби, увлечения, это ваши любимые. Ну и после 14-го он уже перейдет снова в зону работы. Я думаю, что все-таки, наверное, ваша такая вот рабочая активность, она максимально будет увеличена с 14 февраля, поскольку Меркурий – это еще и планета, связанная с передвижениями, она очень быстро, она информационная, она быстро схватывает. Ну, наверное, это будет, знаете, такой, ну лучший период в вашем ну, тру -тру трудовом коллективе, в ваших трудовых буднях. Так, по 14 значит, здесь у вас есть указания. Так, сейчас здесь, наверное, все-таки выставлю правильно даты. Здесь будет идти на соединение Меркурий с Плутоном. Плутон отвечает за коллективные энергии, и это указывает на то, что, наверное, было бы неплохо провести какие-то коллективные мероприятия, связанные с вашим хобби, с вашими увлечениями или с вашими детьми. Может быть, даже какие-то встречи организовать. С, ну и причем это вам еще может. Это практичные, знаете, такие практичные встречи, они еще могут вам и денежки принести. Ну, может быть, даже курсы какие-то организовать, если это хобби, например. Далее. С 4 февраля по 12. Здесь, а, ну, вот, собственно, вот с 4 по 12 и будет вот этот аспект работать. А уже с 5 по 19 февраля будет идти на соединение Венера с... Марсом, что придаст вам харизматичности, красивости, желанию, умения нравится, производить на других впечатления. В общем-то, вам захочется светить, засветиться как-то, производить впечатления, благодаря чему и вашей глубокой, знаете, такой собственной харизме? У вас получится ну, вот, осуществлять какие-то свои планы и намерения. Вот по пятому дому по темам пятого дома хобби, увлечений и самоотношений с любимыми, ну даже если они из прошлого, то все равно сработает но лучше с новыми конечно теперь еще интересно так, что-что-что у нас тут? Значит, 16-го, 16-го. Давайте посмотрим. 16 числа будет полнолуние. Полнолуние будет во Льве. Лев для вас это 12 дом. но здесь, знаете, может прийти какая-то помощь из подсознания, а может быть, какие-то тайные дела. Могут или закрутиться, или разрулиться, в общем-то, какое-то осознание может прийти с тайной стороной вашей жизни. Ну, вот так вот я это вижу. Так считаю, раз, два, три. То есть какая-то информация вам может прийти, которая ну, каким-то образом как-то повлияет на, может быть, какие-то вашу внутреннюю. Сам, ну не совсем самооценку вот на понимание каких-то глубоких внутренних процессов произойдет связанное с вашей тайной стороной жизни вот так вот скажем с 12 по 20 февраля здесь у вас от Юпитера будет образовываться очень благоприятный аспект так, а Юпитер-то в вашем седьмом доме партнерство делает шикарнейший аспект к, восьмому, к девятому дому урану правильно к урану да и о чем это говорит это говорит о том что вы можете словить некую удачку в своей жизни которая может касаться каких-то вопросов связанных с высшим образованием с партнерами издалека из за границы здесь также есть тема дальних путешествий туризма может быть, какой-то у вас поклонник появится издалека или заказчик. Ну, в общем-то, эта история может быть крайне интересная. Так, хорошо. Ну, в любом случае, это дни удачи. Дни, которые вы можете использовать для, для удачи. Каких-то удачных событий в вашей жизни. С 20 февраля по 25 Венера с Марсом будут, которые в вашем пятом доме любви и развлечений, будут еще и дополнительный аспект. Нептуну формировать. Нептун опять же ваш в вашем седьмом доме. Смотрите, пятый седьмой дом ⁇ это любовь, партнерство, любовь, партнерство, дети, партнерство, хобби, партнерство. Вот все, что по этим темам вам интересно, у вас будет очень легко получаться. Ну, как по мне, то... Я думаю, что этот период вас, ну, как-то, знаете, здорово порадует, особенно у тех, кто увлечен каким-то хобби. Тут, вас, знаете, идет прям расширение какое-то. Ну, или просто приятные какие-то интересные события в жизни ваших детей. С 20, ну да, и любовь здесь может прийти. Ну, посмотрим потом подробнее. С 26 по 28 будет выстраиваться вот такая интересная картинка. Значит, что тут у нас будет происходить? Ну, во-первых, работа. Видите, тут Сатурн соединение с Меркурием, работа пойдет очень четко, хорошо слажено. Также здесь, видите, в одну вереницу выстраивается Венера, Марс, Плутон по зоне хобби. Значит, здесь или получите какой-то крупный выигрыш знаете, он прям как подарок подарок очень крупный пойдет от ваших любимых может быть дети вас порадуют а может быть это от вашего хобби будет какая-то ну, ощутимая прибыль ну и любовь, естественно и любовь может прийти в вашу жизнь на этом периоде ну посмотрите, расскажите при желании потом ну с астрологической частью мы на сегодня закончили сейчас посмотрим на таро эзотерическое другое более подробно все эти же сферы итак друзья давайте посмотрим как вас будет воспринимать окружающим ну вот по королю жезлов король жезлов это указание на то что вы будете очень активные деятельные еще и туз мечей здесь как доб выпал то есть будьте полны идей и различных свершений ну будьте прям супер-пупер активны теперь давайте посмотрим как будет обстоять дела с вашей финансовой сферы ну, здесь идет рыцарь кубков это какие-то предложения новые. Они, ну знаете кубки они могут не говорить именно о финансовых предложениях но тем не менее какие-то новые возможности да действительно могут у вас появиться и плюс здесь есть еще указание на то что вы будете усердно трудиться пятерочка пентаклей обычно ну, в колодах это небольшая карта небольшая сумма но в данной колоде она говорит о том что вот сколько вы приложите усилий столько вы и заработаете ну хватать будет вам сфера работы ну здесь вроде как все идет своим чередом вот по этой карте по псам но ждите перемен. Значит, смотрите, здесь есть указание на то, что перемены через месяц или они могут произойти в полнолуние. Ну, то есть смена лунных циклов. Вот знаете, полнолуние, новолуние такое значительное. Но поскольку 1 числа у нас новолуние, значит, наверное, это или 9, после 19 числа произойдут какие-то кардинальные перемены. То есть жизнь потечет быстрее, и сфера работы, она ускорится по, вот, по этой фортуне. Очень быстро начнет все двигаться после остановки, после 19-го числа, ой, после 16-го. Ну и этому подтверждение, вот самая высшая точка гороскопа, здесь выпал ваш десятый й дом, отвечающий за статус, это девятка Пентакли, кстати, очень многих очень благоприятная ситуация в плане финансов в этом месяце будет, и рыцарь пентаклей то здесь у вас будет возможность взяться за какую-то работу, которая будет иметь длительный срок по развитию, по течению, и вы сможете очень хорошо на этом заработать. Если говорить о карьере, то это будет удачное продвижение по карьере. То есть вы двигаетесь дальше. То есть пока у вас ничего не меняется, пока у вас все стабильно и хорошо. Для тех, кто ищет, для тех, кто ищет, но это есть шанс найти то место, на котором вы уже обоснуетесь, ну, всерьез и надолго. Очень удачное будет место теперь ситуация в доме семья, колесница, с одной стороны это может быть необходимо сконтролировать что-то контролировать свои действия, эмоции а с другой стороны, это может быть отъезд, неожиданная поездка с тузом Пентакли, она может быть как подарок и также может быть это что-то такое, знаете удачного, может быть удачное приобретение в дом, в семью ну вот, как выигрыш оно звучит, Но ну, это прям что-то очень-очень приятное триумфальное что-то не знаю, что, но понаблюдайте, расскажите потом, если захотите. Зона любви. Смотрите, здесь есть шестерочка Пентакли. Здесь есть указание на то, что кто-то кому-то покровительствует. Либо вы кому-то, либо вам кто-то по уточнению, здесь башня. Значит, смотрите, может выглядеть так, что кому-то из ваших ну, любимых или детей, может а может быть, это еще и по здоровью может возникнуть необходимость, форс-мажорная ситуация, когда необходимо будет вложиться, кому-то помочь или же помочь самим себе, если, например, ситуация касается здоровья, и вы получите эту помощь хорошую, качественную помощь. То есть, она будет оказана вовремя. Ну, здесь только лишь тема связана с, со взаимопомощью. То есть, тут каких-то, вот, знаете, новых знакомств пока не видно. Ситуация касающаяся тех партнеров, которые уже возле вас есть. Здесь смерть, то есть трансформация, какие-то перемены и женщина. Женщина, мать, женщина старшая по роду, там бабушка, какая-то родственница очень близко. Вот с ней могут с ней могут произойти какие-то перемены во взаимоотношениях, там, в лучшую, в худшую сторону. Ну, могу сказать так: если было плохо, станет хорошо. Если было хорошо, значит станет хуже. То есть, трансформация. Может быть. Ну и по, по здоровью здесь не знаю, ну не знаю, пер, перемены, в общем-то, одним словом, перемены с женщиной, которая к вам очень близка, для мужчин это может быть ваша жена, ну для всех это может быть еще и руководительница, руководительница чья-то. По ситуации с поездками, передвижениями, здесь двоечка пентаклей, дерево, ну скорее всего нет, скорее всего вы останетесь, тем более здесь еще и повешенные выпадают, то есть какие-то обстоятельства будут держать вас на месте, ну в большинстве своем, я думаю, представители этого знака останутся на родине, потому что де дерево очень четко указывает на то, что вы будете там, где ваши корни, ну либо там, где вы уже укоренились. Сфера друзей интересная, знаете, как-то она у вас на ножах идет. Такое впечатление, что есть какие-то конфликтные ситуации, за которых вы еще и переживаете. Ну немножко беспокойно, я бы сказала. Что-то как-то у вас там не очень с дружеским окружением складывается. Ну постарайтесь не конфликтовать и не переживать по этому поводу потом. Интересная, интересная сфера, касающаяся вашего. Двенадцатого дома, всего тайного, скрытого. значит Где-то в вашем окружении есть такой человек, воздушные стихии, близнецы, весы, может быть, это водолей. Человек может вам представляться как либо друг, либо поклонник. Но вот как-то, знаете, по пятерочке мечей у вас с ним не очень такое... Ну, Приятное общение, что ли, знаете, такой такое немножко на ножах оно идет, такое чувство, что он как будто бы с вами разведывает какую-то свою обстановку, и, может быть, человек ищет свою выгоду. Или вы с ним соревнуетесь, и сейчас состояние вроде бы победы, но эта победа вас не очень радует. Ну, очень какой-то прагматичный человек, и, честно говоря, вот мне даже сложно его интерпретировать, его в отношении вас. Но почему-то он возле вас есть. Наверное, он, он нужен, знаете, как серый кардинал. Вы нуждаетесь в его внимании, его участии в вашей жизни. Теперь давайте посмотрим самое главное. Значит, что тут у вас есть по совету? Тройка Жезлов и Паш Пентакли. Значит, здесь ключ. Этим ключом открываются двери. Вам совет действовать, начинать что-то и начинать вот по вот этой карте какие-то новые новую работу, новые поиски, новые дела. Что-то начинаете делать. Если у кого-то был план там начать ну, куда-то трудоустроиться, то вот самое время действовать. Может быть начать какую-то свою деятельность. Что вы планировали? Вот сейчас очень подходящее для этого время. и Здесь есть еще уточнение, восьмерка кубков и умеренность. То есть вы уходите, то есть пришло время уйти от отдыха, уйти от чего-то бытового, привычного, от умеренности. То есть вам нужно двигаться дальше, продолжить свой путь в поисках своего предназначения, истинного пути на будущее. Итак. Прогноз на сегодня мы закончили. Надеюсь, что вам понравится. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И до встречи в следующих прогнозах.